Всем привет! Смотрите как перенести виртуальную машину VirtualBox на VMWare Hyper-V и обратно. Как конвертировать виртуальные машины между гипервизорами VMWare Hyper-V и VirtualBox Если у вас есть виртуальная машина созданная в Oracle VirtualBox, то при необходимости ее можно перенести в другую программу, к примеру, VMWare или на другой сервер Hyper-V а также сделать конвертацию обратно. Что касается VirtualBox, то в плане форматов он достаточно универсален. Гипервизор поддерживает все более-менее известные форматы виртуальных дисков и умеет преобразовывать диски из одного формата в другой. Так что сконвертировать диск из родного для VirtualBox формата VDI, VHD или VMDK достаточно просто. Далее в видео мы детально рассмотрим процесс переноса виртуальных машин с одного гипервизора в другой. VirtualBox и VMWare используют разные форматы виртуальных машин, но каждый из них поддерживает стандартный формат открытой виртуализации. Преобразовав существующую виртуальную машину в формат OVF или OVA, вы сможете импортировать ее в другую программу виртуализации. Перед началом переноса виртуальной машины нужно убедиться, что VirtualBox она выключена, а не приостановлена. Если машина приостановлена, запустите ее и кликните по кнопке «Завершить работу». Затем кликните по кнопке меню «Файл» и выберите «Экспорт конфигурации». Выберите из списка виртуальную машину, которую нужно перенести далее. В следующем окне укажите, куда будет сохранен файл конфигурации и нажмите «Далее». После VirtualBox начнет процесс экспорта файла OVA, который после мы сможем импортировать в VMware. Это займет некоторое время в зависимости от размера файлов на диске виртуальной машины. Для импорта только что созданного OVA файла откройте программу VMware. Здесь нажмите файл открыть. Укажите путь к созданному ранее файлу и нажмите кнопку Открыть. В открывшемся окне укажите имя виртуальной машины и путь для ее хранения. Обзор. ОК. Импорт. VirtualBox и VMware мм не полностью совместимы, поэтому вы вероятно получите сообщение об ошибке импорта, так как файл не соответствует спецификации OVF. Но если нажать повторить виртуальная машина в результате должна импортироваться. После завершения процесса вы можете загрузить виртуальную машину в Amware. Если при запуске вы видите такую ошибку, в итоге машина не грузится, попробуйте внести следующие настройки. Выключите и перейдите в настройки виртуальной машины. раздел CD-DVD, после чего виртуальная машина должна загрузиться без ошибки. Теперь осталось установить пакет в Tools. Для переноса виртуальной машины с Amware VirtualBox убедитесь, что виртуальная машина, которую вы хотите импортировать не включена или приостановлена, иначе запустите ее и завершите работу. Далее в окне программы выделите виртуальную машину которую нужно импортировать и нажмите по кнопке меню файл экспорт VWF. выберите папку куда сохранить файл конфигурации и нажмите сохранить дождитесь окончания экспорта в файл затем откройте программу VirtualBox кликните по кнопке файл и выберите импорт конфигурации укажите путь к ранее созданному OVF файлу, затем нажмите «Открыть» и далее. В следующем окне вы можете изменить расположение будущей виртуальной машины. Жесткие диски будут импортированы в VDI формате. Нажмите «Готово» для подтверждения. По окончанию импорта конфигурации можно запускать виртуальную машину. Если при загрузке машина зависает, попробуйте изменить ее параметры. Для этого кликните по кнопке настроить. Если вы видите здесь предупреждение о том, что программа обнаружила неправильные настройки, нужно их изменить. В моем случае неправильно настроен графический адаптер. Для изменения открываем дисплей и на вкладке «Экран» меняем тип графического контроллера на рекомендуемый. ОК Теперь виртуальная машина запускается без каких-либо проблем. Теперь давайте рассмотрим как конвертировать диски с формата VDI для VirtualBox в HD формат для hyper -V. Сделать это можно с помощью командной строки и утилиты vbox-manage. Итак, для примера я возьму виртуальную машину с операционной системой Linux, которая хранится у меня по такому пути, сконвертированный файл сохранив в другую папку. Запускаем командную строку от имени администратора. Переходим в каталог программы VirtualBox и вводим команду для преобразования. Она будет иметь следующий вид, путь к файлу VDI и второй путь куда сохранить в HD файл. Команда создаст в указанном каталоге копию диска нужного формата. После запускаем Hyper-V на сервере, на который нужно перенести виртуальную машину, создаем новую, указываем имя и папку где она будет храниться. А затем на этапе создания виртуального диска выбираем пункт «Подключить существующий диск» и указываем путь к файлу, который был сконвертирован. После запускаем виртуальную машину. Как видите все работает. Если вам нужно перенести виртуальную машину с Hyper-V сделать это можно с помощью специальных конвертеров. Я покажу, как конвертировать виртуальный диск в MDK VHD с помощью программы Starwind. Это бесплатная утилита, которая поможет перенести диск виртуальной машины с одной платформы на другую. Скачать ее можно с официального сайта. После установки и запуска программы вам будет предложено выбрать расположение образа диска, который нужно преобразовать, указать папку. Затем указать место назначения куда будет сохранен новый диск. Указать формат нового виртуального диска и выбрать параметры. Далее укажите место куда его сохранить и нажмите конверт Для начала процесса преобразования. По завершении процесса жмем Finish. Затем перенесите образ на сервер с VMware, запустите программу и создайте новую виртуальную машину. На шаге добавления виртуального диска выберите опцию «Подключить существующий диск» и укажите путь к полученному файлу. Таким образом вы сможете преобразовать диски следующих форматов для программ Hyper-V, VMware и так далее. Итак, мы рассмотрели самые разные способы переноса виртуальных машин между различными платформами. В итоге мы смогли перенести виртуальную машину с VirtualBox, VMware, Hyper-V и обратно, а также с VMware Hyper-V. Данная видеоинструкция станет полезной в случае перехода на другую платформу виртуализации. С ее помощью вы не потеряете данных виртуальной машины, и она будет работать на новом сервере.